Светлячки, солнышки, здравствуйте, я Лада. Друзья, как я вам обещала в предыдущем видео, сегодня у нас с вами медитация. Вот это видео будет посвящено как раз таки медитации на гармонизацию пространства, на гармонизацию каждого человека, кто смотрит это видео, на гармонизацию всего пространства, на очищение, на удаление негативных программ и я себе специально пометила и на повышение вибраций вот целенаправленно вот эти сферы затронуты и сегодня друзья с нами наши друзья из вселенской организации объединенных сути они сегодня нам будут помогать сегодня один представитель он способствует во-первых усилению вашего мысли он от, откроет необходимые потоки, необходимые каналы, которые целенаправленно будут действовать по темам, озвученным выше. И именно а, вот эти энергии, они будут относиться вот к этому времени. То есть они настолько максимально кристаллические, настолько максимально тонкие и, так сказать, подстроенные под общее состояние, которая вот сейчас будет то, что то, что нужно. Ну и на самом деле, вот эти энергии, если где-то есть какие-то беспокойства, какие-то неровности, как говорится, шероховатости, вот эта медитация, она как раз поможет, как лично, так и на гармонизацию пространства. Причем пространство и вашего дома, и вообще территориально. Сразу хочу напомнить, что это видео будет... Заряжена полностью во вне времени. В любое время, когда вы будете смотреть этот видеоролик, он будет одинаково действовать, одинаково работать. Ну что ж, друзья, я сейчас настроюсь, настроюсь с представителем Вселенской Организации. Вас я попрошу сейчас занять удобное местоположение. Это сидя или лежа или как сейчас у вас какая есть возможность, но лучше всего, конечно же, сидя или лежа Можно с открытыми глазами, можно с закрытыми. И еще друзья, здесь очень есть важный нюанс и момент. Ваша задача транслировать состояние благодарности, оставаться в состоянии бдительности наблюдателя, но при этом, конечно же, оставаться расслабленным. Далее, ваша задача... Также провозглашать в пространстве, что вы намерены гармонизировать себя, свой внутренний мир, свое внешнее проявление. Что вы намерены гармонизировать пространство свое вокруг вас, на планете в целом. То есть вот эти ваши импульсы благодарности на гармонизацию, на очищение пространства вокруг вас, на от, очищение от негативных программ. Вот это все будет усиливаться и работать в наиболее мощном варианте. плюс это то же самое будет делать наш друг внеземной. и все мы вместе таким образом будем влиять на пространство. Кстати эту можно медитацию включать, когда 12 часов, как мы с вами договорились, общая медитация, она также будет действовать наравне как мы с вами договорились раньше. Ну что ж, друзья, все, настраивайтесь, можете закрывать глазки, можете с открытыми, как вам удобно. Настраивайте сейчас заранее, можете поблагодарить всех видимых и невидимых. И я тоже вместе с вами настраиваюсь. Все, поток включен. Друзья. Вы сейчас можете для начала просто войти в состояние расслабленности, в состояние наблюдателя, в состояние тишины ума, все, все мысли, что приходят, они уходят или растворяются, все-все-все, что к вам приходит, вы все отпускаете. Сейчас вы являетесь сутью в этом физическом теле, которая провозглашает в пространстве свои пожелания, свои изъявления. Вы можете своими словами озвучить внутри или вслух, что вы намерены находиться в гармонии, в равновесии, что вы гармонизируете приводите в равновесие все пространство вокруг вас, пространство дома, пространство города, пространство страны, пространство планеты. Если вы еще не открыли поток, напоминание. сейчас можете открыть поток, идущий из единого источника, всего существующего, из единого источника чистого света. Откройте, пожалуйста, этот поток и увидите, как вы транслируете мощную энергию, мощный поток чистого света. Пожалуйста, осознавайте, что вы делаете. При этом расставайтесь, при этом оставайтесь расслабленными. Расставаясь с негативными программами, с негативными энергиями. Поток, друзья, усиливается. Сейчас этот поток объединяется с вашим. Поток мощный, мощный, очень высоковибрационный. Вы можете это почувствовать. И плюс он соединяется в единой идее, в едином посыле на этой планете. И мы с вами являемся трансляторами чистого света. Мы гармонизируем пространство, очищаем, уравновешиваем. Пожалуйста, произнесите, что вы готовы, что вы освобождаетесь от всех блокирующих, деструктивных, негативных программ. Пожалуйста, теперь поблагодарите все, что с вами было так или иначе. Энергия благодарности еще сильнее усилит потоки оставайтесь в состоянии бдительности в состоянии расслабленности и это будет еще сильнее усиливать поток как ваш индивидуальный так и поток, идущий из единого источника и транслируемый Вселенской Организацией Объединенных Судей. Пожалуйста, проецируйте образ, который вы хотите. Вот сейчас передают, подсказывают обязательно с четкой пометкой, что Ваша энергия, ваше волеизъявление идет целенаправленно то, куда вы отправили и как, и для чего. И, пожалуйста, наблюдайте образ, как очищается вся планета, как уравновешивается все. Как все негативное улетает, отлетает, превращается в пепел и дым. Как уравновешиваются человеческие эмоции. как утихает паника, как уходит все-все-все то, что не соответствует этим вибрациям. Вы можете произнести, что все чужеродное, все блокирующее, все мешающее эволюции и вашему волеизъявлению, вашему выбору, вы отправляете в их первоисточник всех и все. Ток еще усиливается. Теперь это напоминает больше как, ну, наверное, из бронзбойта. Только такое, такая огромная струя, но в то же время очень-очень высоковибрационная и очень-очень приятная. Она проникает в самые темные уголки. Она проникает в самые темные места. И прям вот этим чистым светом вымывает все. Все застарелое, все жившее. А теперь этот поток проявляется в виде радужного цвета. Каждый цвет выполняет свою задачу на уравновешивание, на очищение. И очень-очень это индивидуально. Работа идет с каждым индивидуально. И в то же время на общее пространство. Вы можете еще раз поблагодарить всех видимых и невидимых. Почувствуйте, как вы наполняетесь как наполняется вся планета чистым светом. И этот цвет прямо усиливается, он прямо с поверхности планеты прямо поднимается, расширяется, и все-все люди, все-все-все, все самые даже высокие здания, все находится в чистом свете. Этот цвет Поднимается вверх и уходит в небо. Чистится все пространство, все пространства и даже энергетические. Провозгласите в пространстве, что вы намерены этот чистый свет проявлять тогда, когда необходимо. И пусть он остается столько, сколько необходимо, на благо вам и всему общему. Побудьте в этом состоянии. Наблюдайте, чувствуйте. Если вам хочется, вы это делаете. Если вы чувствуете, что пока не надо, вы можете этого не делать. Вот теперь ощутите, как идет гармонизация. Идет примерное уравновешивание, насколько это возможно и насколько позволительно. Все, заканчиваем. До вы можете поблагодарить еще раз всех видимых и невидимых. Благодарю Вселенскую Организацию Объединенных Судей, этого представителя, что с нами. Благодарим себя, свое тело, планету. Всех-всех. Друзья, потихонечку приходите в себя, открывайте глаза, вы можете оставаться в этом состоянии, чувствуйте, ощущайте, помните, что этот поток еще какое-то время будет находиться с вами, он будет пронизывать, омывать, и вы будете транслировать этот цвет во внешнее пространство. Друзья, потихонечку приходите в себя и оставайтесь в этом состоянии. Завершился сеанс, но ваши энергии еще продолжают работать. Завершается это видео, вы можете быть в этом состоянии столько, сколько захотите. Ну а на этом видео заканчивается. Всего доброго, всего хорошего, друзья.